Здравствуйте, друзья! Всем доброе утро! Пусть Бог благословит всех вас, всех тех, кто имеет жажду и тем, кто стремится к правде, те люди, которые желают знать, каким образом вы можете выдержать и преодолеть в вашей жизни этот Полностью потерянный мир, который обезумел. Мир, который уже приговорен. Как вы можете спасти себя? Что необходимо сделать, чтобы спасти свою жизнь? Могу так проще сказать. Епископ, я полностью потерян. Не знаю, как мне дальше жить. В понедельник надо идти на работу. И... У меня нет даже какого-то плана для жизни моей. Не знаю, что мне делать. Настолько я потерялся. Помогите мне, дайте слово. Я хочу услышать в этой передаче что-то, чтобы мне понимать. Господь, что мне делать с моей жизнью? Тогда, вы знаете, я не рад, когда вижу, как Люди страдают, но у меня радость, когда я могу делиться ответом для всех тех людей, которые находятся в такой ситуации. Бог дает советы. Я вам уже говорил, что Слово Божье – это как карта, которая дана нам для того, чтобы мы могли найти это сокровище бесценное. Настолько оно дорогое. И это сокровище Царства небесное, Царства Божие. Тогда здесь, в Исаии 51 главе, говорится так. Смотрите, вы, те, кто потерянный сейчас, не знаете, как жить, вы утром проснулись и даже не хотите идти никуда. Время идет, вам нужно идти куда-то, на работу, надо пытаться заработать хоть что-нибудь, Смотрите совет, который Бог дал тем, кто, я могу сказать, людям, небольшой группе людей, которая осталась там в Вавилоне после переселения. И вы знаете, когда народ был в течение 70 лет переселен в Вавилон, и Господь, Он сказал, что нужно возвращаться в вашу землю. И те, кто были тверды в этой вере, те, кто ожидал, те, кто уповал на Бога, те, кто Его обетование внутри себя держал, спустя 70 лет эти люди вернулись для того, чтобы Опять населять землю, где они когда-то жили. Вышли опять из рабства тогда. А они опять стали думать примерно эти мысли. Что мне делать? Как мне дальше жить? Я вернусь в эту мою землю. Господь, направь нас. Что делать тогда? Смотрите. Здесь мы видим эту картинку для всех тех, кто думает. Кто чувствует что-либо, для тех, кто думает. Бог говорит вам. Бог говорит тем, кто читает Его Слово. Посмотрите на Авраама. Вот мужчинам совет. посмотрите на Авраама. А для женщин на Сару. На Сару. Посмотрите на Авраама. И посмотрите на Сару потому что Бог говорит, «Ибо я призвал его одного. Он был один, и жена, которая была бесплодна. И когда я призвал его одного, когда Бог призвал Авраама, он благословил его и размножил его». знаете, что... Сейчас на Земле практически 8 миллиардов людей. И из этих восьми, даже больше восьми миллиардов, где-то 83% процента людей являются в той или иной степени потомками Авраама. Тогда посмотрите, что Бог совершил. И я не говорю о тех, кто уже умер. Посмотрите, друзья. Не думайте, что ваше окружение, те обстоятельства вокруг вас, не смотрите на них, смотрите на будущее, на то, что Бог обещал, что Бог обещал совершить через вас. Он хочет сделать эту огромную, огромную благословленную семью, которая будет свидетельством. Его воскресенье, воскресение Иисуса, который был свидетелем Отца, который был образом и подобием всемогущего Бога. Бог для каждого из нас имеет экстраординарные вещи. Я был тоже один когда-то, печальный, был человеком, который наполнен проблемами, комплексами. Я был наполнен разными комплексами, печальный, но Бог, Он размножил, Бог благословил но для того, чтобы вы могли быть благословленным по-настоящему, как Иисус обещает. Вам необходимо услышать и быть послушным вот этому направлению, этой карте, которую Бог оставил. Он говорит нам, послушайте меня, дайте внимание мне. Бог не может заставить вас быть послушным. Это что-то добровольное, что-то, что каждый из нас или хочет, или не хочет. Именно так Бог работает. Он не будет делать фокусов. Но те, кто тверды в Слове Божьем, и те, кто думают в соответствии со Словом Божьим, другими словами, следуют этому направлению, и эти, они попадут в Небесное Царство. Но... Человек должен быть сильным для того, чтобы не потеряться в своих мнениях, в своих вот этих трудностей и те окружения, та ситуация, в которой вы живете. Послушайте меня, мне никогда не было легко, никогда мне не было просто, ничего. Всегда было очень трудно, очень трудно, но именно так. Именно так Бог работает. Когда, например, ребенок начинает учиться ходить, если родители будут держать его, понимаете, это не получится. Они должны оставить его, чтобы он мог падать и подниматься опять, и опять день за днем реагировать, чтобы силы свои развивать и научиться ходить самому. Также и Бог работает. Он нам дает направление для того, чтобы мы усилие делали, чтобы нашу, я, наше человеческое сердце мы с усилием отвергали, понимаете, сердце, которое наполнено мнениями, какими-то похотями, какими-то чувствами, какими-то желаниями. Мы должны аннулировать голос нашего сердца. Именно так. Аннулировать голос сердца и следовать за нашим разумом. Потому что Слово Божье дает направление, мудрые направления, мудрую веру, веру, которая думает, вера, которая является сверхъестественной. Это не для любого человека, потому что не все желают слышать. Многие хотят только чувствовать, но никто не хочет слушать, чтобы исполнять и быть послушным этому Слову. Тогда Бог говорит вам, которые сейчас в этом моменте, может быть, проснулись вы, там, умылись и готовы идти куда-то. Послушайте меня, Бог говорит, и посмотрите на Авраама мы знаем его историю, историю Авраама, историю Сары. Она была бесплодной и уже была в возрасте. Помимо того, что бесплодна была, еще в молодости уже она была совсем пожилой, уже не могла рожать в принципе. Но ничто не важное. Понимаете, никто и ничто не может запретить Богу его руке проявляться, ничто не может отменить слову Божьему и исполняться. И это та вера, которая должна направлять ваши мысли, наши мысли. Тогда в трудностях, которые я встретил в моей жизни, я и моя жена Эстер, мы были под большим давлением, вы знаете, но я верил. Мы верили и мы размышляли, мы наполняли наши мысли. Тем, что Бог нам обещал. И требовали, мы требовали и говорили, мой Бог, ты обещал, ты дал тогда, если ты обещал, необходимо исполнить, потому что ты не какой-то человек или политик, который обещает, ты Бог и всемогущий Бог, ты Творец неба и земли, Хозяин всего и всех. Ты Хозяин этого воинства ангелов, тогда Господь здесь слово Твое, а я в этой ситуации... Тяжелый. Я не знаю, что мне дальше делать. Я не знаю, идти вперед или идти назад. Или мне остановиться, или мне сесть, ждать. Что мне делать, Господь? Как жить? Я потерян. И Бог, он говорил, посмотри на Авраама. Он был настойчивым, он был терпеливым, настойчивым и терпеливым. Авраам был смелым. Авраам был тем, кто доверял Богу. Он ожидал Божьего обетования, и это внутри нас сформировало характер Авраама. И тогда, я могу сказать, мы пришли в эту обетованную землю. Только лишь глядя на Авраама, имитируя его поступки Авраама и Сары, мы можем прийти в эту обетованную землю, в это небесное царство, тогда, мои друзья, не слушайте голос вашего сердца. Именно так, не слушайте голос чувств. А я это чувствую, то чувствую. Если вы будете следовать за голосом вашего сердца, вы умрете, вы будете потеряны, и все. Не слушайте голос вашего сердца. Сам Бог говорит, что наше сердце, оно лживо, оно крайне обманчиво, крайне. И сам Бог говорит, нам дает этот совет. Кто познает это сердце? Даже мы сами не знаем. Ты слышишь что-то, или как ты можешь быть уверенным в том, чего ты не знаешь? Ты в своем сердце не можешь быть уверенным. Я его не знаю, мое сердце. Поэтому я его нейтрализую. Вместо того, чтобы слушать его, я слушаю Слово Божье. То, что Бог говорит мне, я наблюдаю и смотрю, что бы Авраам делал на моем месте. Я ставлю себя на его место. Что бы Сара делала на вашем месте. Что вам необходимо делать на месте Сары. Что она делала. Да, она большую ошибку совершила. Но, конечно, покаялась. И тебе не нужно делать те же ошибки, которые она совершила. Но она пребывала и была настойчивой, верной своему мужу тогда. Мы видим здесь, Бог говорит, послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие. Господа, те, кто ищет Его, и Бог добавляет здесь, говоря, посмотрите на Авраама и на Сару. Посмотрите на них, потому что Авраам и Сара, они были одни, одно тело. Муж и жена. Весь мир против тебя так же, как против них. Ты один сейчас. И такое знаешь, вокруг тебя армия адда. Вокруг тебя, а ты один. Как ты будешь это побеждать? Уповать на Бога. Когда Он говорит, посмотри на Авраама. Когда я призвал его одного, и он был послушен, и тогда Бог говорит, я благословил его и размножил его. Тогда делай это, мой дорогой друг. Авраам должен быть примером, как зеркало для всех нас. Господь повелевает, чтобы мы на него посмотрели. И если вы желаете, чтобы кто-либо стал для тебя таким жизненным, Примером, примером того, как ты должен построить свой успех, свою семью. Смотри на Авраама. Посмотри на него. Что он совершил в своей жизни. Как он поступал. Какой был его характер. Посмотри на него. И вы сможете заметить и поймете, что Бог будет делать в вашей жизни. Потому что Бог, Он настолько велик, настолько велик, что вы для того, чтобы имели Его величие внутри себя, необходимо быть смиренным. И отдавать себя, говорить Господь Дух Святой. Вот я. Используй меня, делай в моей жизни то, что ты желаешь. Я тебе отдаю себя. И я пробовал много вещей, и только лишь одни проблемы нашел. Но начиная с сегодняшнего дня, Господь, вот я здесь. Ты обещал, ты сказал, посмотри на Авраама, когда я призвал его одного и благословил его, и размножил его. Вот моя жизнь. Да исполнится воля твоя. Хорошо, мой дорогой друг, не смотри на обстоятельства, на проблемы, на врагов. Потому что если ты будешь на врагов смотреть, ты будешь потерян. Смотри на Бога. Как я могу на Бога смотреть? Смотри на Авраама. Смотри на его характер, характер Авраама, на его поступки, на его веру, на его упование, на его терпение и настойчивость. Посмотри на Авраама, следуй за ним, и будет большая победа. Пусть Бог благословит вас. До завтра, друзья. Аминь.